Привет! С вами Артём. А точнее Пипер сегодня мы с моим другом. Проблема, поиграем в то Он мне там скинул типа, давай сыгранем Да, всем здравствуйте. Давай сыгранем он мне такой скинул. Ну я типа не против, там на ролик у меня пока стоит. Паблики такой на первой серии, когда я выкладывал. Сегодня есть даже две новости. Первая еще выйдет э, первый ролик. После этого выйдет второй ролик, то есть тёмка. Окей. Да, да. Погнали на бой тёмку. Я то не хочу далеко ходить. Давай это, ну, быстренько сохранем там. Потом я пойду ставить телефон на зарядку. Обидно, Ну ладно. А я пойду. Я, я готов, я готов тебя развивать. Я сейчас буду играть как пишут построить. Давай. С бомбой или. Давай с бомбой. Я ее уже, конечно же, не поставлю. Я тебе сразу говорю, то, что у меня сейчас даже подлагивание небольшое было, потому что это у меня как бы ролик. Ну ладно. Сюда. У меня небольшие ребят, в принципе, это нормально для стендорфа, особенно из-за того, что я монтирую ролик, это также я просто тупой, тупой. сейчас 80 карту, 70-60, а выше не поднимается, выше просто не хочет подниматься в FPS. это обидно, конечно. Что на базе, ребят? Все, все, Артем, давай играть. Просто надо было по делам. Ну тут можешь убить уже. Я тебе говорю, у меня только 80-60 потому что у меня монтируется валик и из-за этого у меня потребляется очень сильно видеокарта. Да и не только видеокарта. А, у меня у меня в записи 52 кадра, нормально. у меня Плюс 52 кадра, у тебя? А, как думаешь, музыку добавить на задний фон? Конечно. Chasing, а, откуда -а -а. а инфа? Э, четыре, два. А откуда инфа? Куда инфа? Я не знаю, откуда инфа. Э, старика. Ну, я сейчас узнал где-то. Пострелом да, на кого не 22 хп осталось. А кто знает такой стиль, пожалуйста, поставьте лайк. А, кстати, Ярик болеет, так что давайте ему пожелаем выздоровления. Да, мне срочно надо. Это скашан, это. Он в Он учиться хочет. Стт Не, я хочу новый год Ой, могу Ой, ушел. откуда инфарты что откуда я просто смотрел на ролики заметишь, я просто смотрю, куда попало. все нормально чтят. я тебя хотел короче пикнуть, типа, кстати кто такой скин даже знает типа э, некоторые люди задаются типа у тебя есть скины подороже почему ты хочешь с такими скинами а, может, да, типа... пока. Подожди, не ходи на мою базу. Может просто типа этим людям нравится просто скин? А об этом подумайте, может людям нравится просто скин. Я тебя подождаю. Не ходи, Мы с моей тревожи меня. Сета сам напросился. Бородоч, упс. Я его вс это время сзади был. Да. <смех> <смех> я просто так сдался. Ты видел, как я хаеху кинул? Да, я видел вс. Капец. <смех> Видал я голова. <смех> Конечно, я с ним. Не... Быстро еду в как там разом музыканта? Как максимум музыкант. Давай. Да, конечно. А, да. Через мид обходим, я не понял. Байтюка же да. да у тебя точно уже немного пойдем добивать его. его да. Эй, дед. у два. дедушки больше <связать> <связать> Что, нормально? Это много. Это очень много. Это очень много. Полностью полно. Полностью <связать> Полностью Да нет, все, дед, давай уже. Пора убивать и а принцесса. Все, хранат. Черт, <связать> Да, погоди, погоди. Нет, нет. все, давай играть. Чего не пришло? Я играл. Да. При этом то, что у меня лагеря... Да, я в кем не потерял. У меня сейчас... Блин, вот это обидно, такие цифры сейчас видеть. Сок какой. есть? Какие у тебя? 40. У меня 40 FPS посадки до 40 FPS. Креобоный монтаж. Ты меньше, чем у меня, кстати. Слушай, вс ⁇ можешь э, я пока здесь средние настройки что? Мне придется чуть-чуть на средние настройки установить. Ты, пожалуйста, пожалуйста, не ходи пока на мою базу. Вс ⁇ я все установил на средние. Скажешь, когда ходи. Уже можно. А, да? Окей. Okay. Я все, я все понял, дед. Ты меня же видел, нет? Ау! Старик. Ну все, знаешь, почему это дедушка называет? Понимаешь? Почему мне дедушка тогда называет? Нет, я не понимаю, да, почему? Да. У тебя с кем за КТ, ну как у всех, Дедушка. Кописьки. Ну, нет, какой Ну, дед У всех за кт 67. Да. Ну, слушай, он начал выносить. По крайней мере. Я выиграл своего друга, ну, ты знаешь. Ну, не выиграл же еще. Правда, еще впереди. Не, я... Ну, я своего друга полностью выиграл. Ну, прошлого друга, с которым ты там карту запасовывал. Да, ну ты его знаешь, да, Элит? нет? не Да, Понял, я все понял. Молодец. <сёк> <в этот> раз. <сёк> У меня зовут на максималке. 25 урон нанес. Мм классно. Да, yeah, я yeah, yeah, yeah, yeah. Сейчас у меня проблемы с. Oh, с yeah. Ой, вот, путай. Вот. У меня сейчас проблемы с. Посмотри а? на мой пинг. Посмотри на мой пинг. Посмотри на мой пинг. У тебя 163, у меня 38, и у меня FPS гораздо yeah. меньше. Если бы ты посмотрел еще побыстрее, там было бы 233. Это ХПЛ, это ГБЛ. Как Дима говорила, это было. Mm. Варф? Я готов тебя встретить. Ах ты короче. Не ожидал такого маневра, а! Не ожидал? А кто может ожидать? А что, тебя ослепило? <звук> тебя <звук> реально ослепило? Нет, наверное. Смотрите, я ослепила волос, короче. Куда же ты находишься? Да, не знаю. Ты вот, ты, я знаю, я знаю. подожди, а тебя реально ослепило? Да, меня реально ослепило. Это хороший очень момент. Я просто подкинул флешку под себя. Я туда такой неожиданный звук наложу. Как так сказать, пробил себе жизнь. Потому что я чтобы... вообще... Чтоб ты понимал, я тебя уже мог вынести. Ой, эти гранаты только что хотел 50 вал нанес. классно, нет, Очень классно. А солнце ты, ты мог меня уже вынести, но не вынес. Почему? Ты потому что был в слепе, нет? Нет, я не в слепе был. А зачем? Зачем Я посмотрю ролик. Что ты? Ты Понятно. А, понял, ты взял. Виноват, куда инфа, да? Бошка. Yeah. не Больно. А, uh, cool а как ты так кружка убиваешь? Бошку? Да. Я сам не знаю. Может, из-за того, что я играл в КСУ? Ну, может быть... Черты козго помогают. Окей, нафиг что-то я один, два. Не, не четы, а черты, я говорил. Знаешь, что такое? Это, это что такое? <papa> это, это все хорошее. Вы ч? У меня. О, у меня и нет. Welcome to Washa. Крутой интернет, вообще. Mm -hmm. Mm -hmm. Почему интернет такой дерьмовый? Это да, ребят. Ему не повезло. Реально, у меня ноль везения. Что, думаешь перезайти? Ну, Попробую, я подожду. Окей. Только вот самое обидное, то что Ожидайте при подключении команды соперника. Есть вот такая вот фигня. И он невезучий. Вот как ну, конечно, интернет пишет 4G. Потом только я типа хочу посо... ну типа пострелять. У меня сразу же ешка бывает. Ну, да, вот так. Сейчас присоединиться. Welcome to my world. Да никто в твой мир не пойдет. Сейчас я тебе устрою это. Welcome to my world. Интересно получится, Вроде если у меня деньги, если у меня нет денег там. денег террористам. Боже мой, ты зашел. У меня денег нет, у меня только пистолет. Красавчик. Только джинсы. Мне жопа взяла. Ну, все, это минус сказка. Ой, я еще не делал. Ой, дедушка. Нет, ну ты что творишь? Ну, это 19 хп так глупо. Ну, все, понятно. Людский пистолет и интернет. Какая обидно! Ну, что, закончили? Round, да. То есть. Всем пока-пока. Да. Пока. И я Реку тоже да. пока. Удачного ему выздороветь. Поставьте за него лайки, чтобы он выздоровел. Да. Всем пока.